Друзья, мне очень приятно, что вы активно смотрите мои видеоролики, также активно на них реагируете, и я очень надеюсь, что также активно выполняете упражнения на практике. А, понятное дело, что для того, чтобы достичь правильного результата, какого-то прогресса, и эти все упражнения были максимально эффективными, нужна обратная связь с тренером. И знаете что? Ха! Я хочу подарить одному из вас бесплатную индивидуальную консультацию с аудитом голоса, да, а также личными рекомендациями для его дальнейшего развития. А, условия очень даже простые. Нужно подписаться на мой инстаграм аккаунт. Ссылка внизу, посмотрите. Востр 2р в конце. Поставить лайк и написать комментарий на последний пост. Количество комментариев вообще абсолютно не ограничено. А вот уже в пятницу, в эту пятницу, 26 числа, я рандомно выберу победителя. Если вы готовы испытать удачу, тогда срочно переходите в Инстаграм и выполняйте все эти простые условия для участия. Но это еще не все. Что же я так прям объявил конкурс и убежал? Нет, я покажу вам сейчас одну сегодня полезность – очень даже хорошую, которая помогает развить правильный голос. Упражнение, которое называется гудок. Как оно делается? Ну, очень просто. Мы постоянно находимся в положении гудка. Наши губы выполняют функцию гудка. Цель этого упражнения состоит в том, чтобы добиться единого качества звучания всех гласных, которые мы будем произносить. Я сейчас покажу, каких. Для этого надо стараться... Оставлять губы все время и при, при произношении следующих других гласных в положении гласного У. У. Ну, то есть такие легкие движения губ языка, они, ну, должны быть. Попробуем? Начинаем с самого простого. Начинаем просто с протяжного э, гласного У. Как гудок. У. Отлично, как будто бы пароход, паровоз. Что там еще может идти гудить? В положении У всегда открытый купол, опущен корень языка, поднято небо. Как будто бы на полузевке. Почувствуйте, как вибрирует грудь. Хорошо, теперь добавляем звук О. Слегка протяжное У. Потом слегка появляется «О». Еле-еле заметно двигаются губы. Окей, получилось. Теперь добавляем звук «А». Поехали. Прекрасно. Добавляем Э. То есть мы идем сейчас по таблице гласных. О, А, Э и И. В этом порядке. Поехали. У нас Э дальше идет. У. Еле-еле -э, -э, -э, -э, -э, -э. двигаются. Еле заметно двигаются губы. Теперь УИ. Поехали. у -э, <рекрасно> красно и теперь и хорошо а теперь по очереди все эти упражнения о а е э, и и готовы поехали Отлично, хорошо, попробуем еще разок. Ооо, уа, уэ, уи, уи. Поехали. Ооо, уа, уи, уи. Класс. Отлично, надеюсь, что у вас получилось. Это упражнение как раз на голосообразование на работу и на работу над связками, на то, чтобы их разогреть и подготовить к работе. Ну и, конечно же, артикуляционный аппарат в тот самый момент, когда раскрывается а, наш купол от самого узкого к самому широкому. Все, на этом все полезности закончились. Переходите по ссылке внизу. 26 числа в пятницу я выбираю победителя. До встречи!